Вы этого долго ждали. Третья часть. Сегодня Акстар будет притворяться новичком, а потом как жахнет. А еще сегодня будет тот самый преподаватель, который фингершпокинг и иностранные учителя. Посмотрим на реакцию преподавателей вместе с тобой. Всем привет, это Акстар. Вы просто не представляете, насколько было сложно найти преподавателя, который первое умеет хорошо играть, и второе, меня не узнает. Это было действительно сложно, но у меня получилось. Также сегодня будет преподаватель Фингерч Покинга, если ты понимаешь, о чем я. И ребят. Эту рубрику с пранками уже очень сложно снимать, потому что меня узнают все. Если она вам действительно еще не надоела, то просто поставьте лайк. Если мы соберем 40 тысяч лайков, то я пойму, что вам это все еще интересно. И к следующему разу я загримируюсь, прям полностью. Поменяю все, что можно поменять, и запишем четвертую пушечную часть. И по традиции, разыгрываем 10 тысяч рублей среди тех, кто прокомментирует видео в первые 5 часов после его публикации. А итоги этого розыгрыша я проведу в своем инстаграме. Вот он, вот он здесь. Вот. Оставлю его здесь, пожалуй. Вот. Там я проведу итоги розыгрыша, поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить, вдруг ты выиграл тысячу рублей и не знаешь об этом. На этом все. Зови друзей, и приятного вам просмотра. Я действительно старался и надеюсь, тебе понравится. Кстати, в этом видео мы разыграем мощный компьютер от Hyper PC. Если хочешь поучаствовать, смотри это видео, там будут все подробности. А, так, тебя как зовут? Артем или Илья? Я так и не понял. Артем. Ну, начнем. А, гитара может. Да вот. Отлично. Буквально. Так, мы ну поехали. Ты что не. Ну ты сказал там. А, стоп, а ты мне написал песню разучить, помочь? Да, вот, получим, помочь. Помощь. Это что значит помощь в изучении песни? Ну вообще научить ее. Какую? <связь> Итак, на ты, да? Да. Нам поставили телефон, то он меня нормальный, да? Я нормально. Я не передал, да? Нет, все хорошо. Так, что ну, кузнечка, <смех> классика. Вообще хотелось бы какую-то мелодию, типа вот, как я не знаю, как называется, finger finger style вроде. Я умею из и finger вот это. Так, ну вообще там астрономия мем есть такой, та-та-та, там где несут гроб. Ры. Да. Та-та-та-та-та-та-та. Да. Там первая нота у нас вот эта, значит, это третья лад, третья стона. Да, давай полностью попробуем. да. Так. Запомнил? Да, запомнил. Давай еще раз, контроль. Вот да. так. Да-да-да. Ну, Попробуй сейчас до этого полностью. Ну, вообще, я смотрел немного другую версию. Может, я покажу, как я учился немного. Ну, давай. Там она играла с кападастром. Умею я играть ее вот так вот. Я mm. учился немного, mm. ну вот, а хочу я научиться играть ее как-то как вот типа того. Ну давай попробуй, только сначала ты мне научись. Вот. А вообще, не видел на YouTube канал Акстар, ты ютубе не сидишь? Очень удивительно, а? что молодой вроде бы и не узнал. Ну, Акстар я не знаю такой канал. Ну я на особо на YouTube, не ютубе не сижу, в принципе, Да, то есть на YouTube вообще гитаристов кого-нибудь знаешь. Или Это... гитары не смотришь. На бы из гитаристов я знаю одного, Нет, не одного. Я знаю пару чуваков, но. Например, там Фред Гитарист, я знаю. Ага. Есть куча саунд есть канал классный, вот ага. А. и все -таки, вот такие -таки. Понял. Ладно. Здравствуйте. Да, добрый день, Паш. Рассказывай, что планируешь, какие планы. Ну вот гитару приобрел. Хочу научиться играть для друзей. Ну вот больше для себя, конечно, просто нравится вот, музыка. Ну, там как на аккордах какую-то песенку в дворах поиграть или. Не, можно какую мелодию какую-нибудь, мелодию. Может, там переборщиками начать можно, да, попробовать. А до этого ты раньше занимался, вообще, нет? Ну, нет, я только сам посмотрел там интернете самоучители вот эти вот Там струны зажимать, аккорды какие-то, да? Ну да, то есть более-менее научился пальцы ставить, правильно? С табулатурами никогда не сталкивался Пробовал читать, мне не очень не хорошо выходило Ну да. я знаю, что там цифра это лад, это вот Ну давай я тебе попробую картину подправить И я тебе а. объясню, как она читается, что там она не происходит Вот, открыл? Да Ну смотри, 6 струн нарисованы полосочками, это соответственно по номерам струн 0,4, 0,4. открытое, третье, mm, Нет, вот по вот, этой табулатурке, которую сейчас у тебя перед глазами uh -huh. открыта. Сейчас попробую прочитать. <зак1> да, да, да, все правильно. Ой, oh, а их прямо до 2-0 написано. До Да, Да, да, да. Здесь он играет. А можете, пожалуйста, сыграть, чтобы я примерно понимал, как звучит, а то я не могу. Да-да-да, попробуй <смех> <смех> Ты быстро учишься <смех> По тапам поиграл, ну вроде бы да, неплохо. Паша, а ты точно раньше никогда не играл? Я, ну вот, неделю вот занимаюсь. Ну что то тут как-то на неделю даже не похоже. че то мне кажется, ты меня разводишь. Нет, просто вот табы прочитал, вот смог сыграть. Просто я... хватай быстро. Я думаю, тогда есть смысл по табам так и продолжать заниматься. Так, должно быть видно. Видно? Видно. А я тебя знаю. Ты видео выкладывал. Маленький еще был. Маленький еще был. Ну, я понял. Это приколы, да. прикол нашего городка. Ну, ты, кстати, ты сам себя продаешь. Руку я вот сразу определил. Ты как руку... Положите руку на гитару. ну Сразу видно. Вот эта мелодия... Она прям хитовая, вот ее, не знаю, каждый, не знаю, каждый школьник, может, слышал. Это еще мелодия старших их родителей. Называется Take on Me. Давай покажу, как она звучит. Вот она, первая струна. И мы там видим, да? Цифру 2 еще. Наверху, да, первая. Да, понял, наверное. Второй лад. Второй лад. Потом идет третий лад на второй струне. И четвертый лад на третьей струне. И все, у нас такая лесенка получилась и всего лишь надо та-та-та-та сыграть лесенку. Только смотри, давай лучше расслабленно рукой такое, чтобы она у тебя вот расслабленно была, а то у тебя вот вообще вот что это такое? Да, расслабь, как будто ты вот вообще тысячу лет уже. Вот она. Дальше, дальше смотрим дальше. Та-та-та-та. та Потом идет открыто, да, нолик, нолик, это открыто. Странно вообще ничего. Уже ничего не бьем, короче. 5. Что не Блин, давай баре попробуем. Ну, че смеяться, ну, чё, детский сад, Давай баре. Смотри, баре просто на себя берешь, вот так вот. На себя тянешь, одним пальцем на себя. Ага. С весом. Во-во-во, правильно, правильно. Ну-ка, послушай, звучит что-нибудь, Ну вообще, да, вообще звучит. Так, и пять. Вот теперь берем все вместе. Все вместе здесь пачки прислонились и поехали. Mm -hmm. Ну да, для первого раза баррель, конечно, слабоватенько, но ничего, как бы разберёмся там по пути, и всё бывает в первый раз. Так. Стоп, давай ещё раз, не косячим, не косячим. 5, 5, 0, 3, 2, тут ритм. Та-та-та. Пойдет. Разберем. Потом опять пас, только четвертый. та та Понимаешь, это здорово вообще мы с тобой еще сработаемся. Попробую все вместе, наверное, соединить. Ну-ка, получится. Ну-ка, давай. Здравствуй. Тогда щелчок мы добавим на следующий урок. Ага. Только, видимо, щелчок. Деньги я не верну. Деньги я не верну. Ладно. Хорошо. Ладно, Нам ладно. особо нечем заниматься. Так что не знаю даже, что тебе. Сказать-то. <связывая> Ладненько, что? Я не знаю, занимайся делом своим, пускай все у тебя будет хорошо. <связывая> Давай, буду наблюдать, ладно, спасибо. <связывая> не, ну, что. Давай. Пока. Знаете, я всегда очень долго монтирую видео, потому что я действительно запариваюсь над монтажом, ну и еще потому что программа для монтажа вылетает 250 раз в час, у меня ничего не получается, у меня бомбит. И я всегда мечтал о мощном компьютере, на котором я могу реализовывать все, что я захочу в монтаже. И сейчас у меня появился он мощный красавец Люмен от Hyper PC. И сегодня, кстати, мы разыграем точно такой же. HyperPC выглядит действительно круто. Тут даже подсветочка настраивается. И в HyperPC всегда самое новое и актуальное железо. Работа стало куда проще. все летает, ничего не тормозит. Просто реально мечта, а не компьютер. Мои друзья раньше советовали мне его, теперь советую я. Спасибо HyperPC за то, что подогнали мне его и еще один для розыгрыша. Хотите крутой комп с классным сервисом и технической поддержкой? Обращайтесь не к своим мастерам и знакомым, а в HyperPC. Они подберут под ваш бюджет любой компьютер для любой задачи, например, там, игры или работа. Ну и как я и обещал, розыгрыш такого же красавца Люмен от HyperPC. Мы с ребятами договорились. И, в общем, чтобы в нем поучаствовать, вам нужно подписаться на Instagram HyperPC, поставить лайк под видео и оставить любой комментарий и добавить к нему ваш ник в инстаграме. Ссылка на HyperPC в описании. Если вы хотите себе крутой комп, обращайтесь к ним и вы просто подберете себе пушку, над которой будете работать и это очень круто выглядит. Так что HyperPC реально. Ссылочка в описании. Спасибо им большое за такой подгон. Расскажи про себя что-нибудь. Рассказать что именно? Как, сколько игра на гитаре это вот? Да. Ага. Эм... Игра на гитаре я ну вот недавно родители купили гитару классическую вроде бы хорошая выпустил хорошую гитару. Почему ищу именно более-менее профессиональных преподавателей? Потому что хочу чтобы вот, хорошо научиться, потому что я один раз позанимался там с преподавателем за 400 рублей, он просто ну я вижу что он сам плохо играет, а уже преподает, поэтому вот. Ну смотри я Вроде бы, чему-то тебя смогу научить, я музыкальную школу закончила. Понятно. А сколько играешь уже? Сколько играешь уже, извиняюсь. Я пятый год играю, потом в училище я уже собираюсь поступать музыкально. Понял. А в общем, можете поиграть вот что-то такое красивое, что сами играете, такое вот сложное? Просто посмотри, к чему стремиться. То, что я могу тебе предложить, я еще вообще, просто мне интересно, как играют люди, которые хорошие. Ну, я могу тебе сыграть кусочек из произведения Сакуры. Ну, okay, uh -huh. oh, давай. Поставь нашу службу. Это понятно, да? Тиранда, да. да, ну смотри, чтобы у тебя работало больше вот это вот. Можешь показать? Да, вот я могу тебе сыграть Шайпова Махард, там как раз э, прием Апая mm. э, Тиранда используется. Mm -hmm. посмотришь как я играю и покажешь смогу ли я так то есть вот мем такой есть там из шрека там где выбивает дверь там сам вонс wants... all star называется вот мне этот понравился я его пытался разбирать но ну, получается у меня вот так вот ну в общем не важно пример так ну хочу в общем вот так вот Получится примерно вот так играть когда-нибудь. И тут что-то пошло не по плану, потому что обычно пранкую я, но сейчас пранканули меня. О, да, привет. Так, ну что ж, ну привет. Возьми, не знаю, гитару. Сейчас пока вот. Хочу какой-нибудь тест провести. Ты когда не включил что-нибудь вообще до этого? Ну так, мало-мало что-то. Ну, знаешь, какие-нибудь, может, аккорды там, базовые, там, ля-минор. Ну, аккорды базовые, да. Да, да. Типа Ну да, да, вот такие. Да, все здорово. Слушай, ну вот ты мне написал, накидал список песен. Это такие сейчас мемы, типа. Ну Не да, вот да, это вот, это вот э, to be continue, вот всякие разные, там вот эти вот. <кх> ну, я быстренько послушал, но я их знаю, естественно, и все знают. Ну, например, вот это вот. Хочешь вот эту? Да. В общем, она, в принципе, такая простенькая. Да, да, можно ее. Ну, давай тогда вот четвертый лад. А можно да. сейчас сначала. Какие еще, знаете? Как будем вообще на ты, на вы. Ну, конечно, на ты давай. Хорошо. Какие вообще песни знаешь? Еще вот, из которых я скинул. Послушать какие-нибудь еще, может быть. Ну, не знаю, может быть, в траве сидел кузнечик. Его, да. Ну, это я знаю, да. Ну хорошо, тогда можно астрономию, в принципе. А, это астрономия, да? да. Ну, давай ее тогда. Так, что нужно делать? Значит, четвертый лад. Струна. Четвертая струна. Угу. Дальше. Сейчас, я, блин, сам ее еще не выучил. А? Не, слушай, давай другую. Ну хорошо, а какую? Давай что-нибудь посложнее. Да, можно. Давай, что не знаю, даже. <с narrativa> что угодно. Просто что-нибудь такое прикольное. Сейчас, подожди. Пытаюсь подобрать просто. Кузнечика? Да, да. А вообще, что умеешь сам? Просто ну, что-нибудь из того, что сам умеешь. Просто абсолютный слух, слушай, я вот сейчас... Ага. Подожди, вот, буквально секундочку, сейчас. <связывая> не, не, понимаю. <связывая> Возможно, пятый лад. <связывая> во, во, подобрал. Ага. Блин, не так. <связывая> Блин, может, мне не стоит преподавать гитару, что-то я, на самом деле, на Урал. То есть не преподаватель? Я только вот сейчас понял, что, блин, меня, ну, недостаточно у меня скилла, чтобы преподавать. А что вообще сам умеешь? Да вот только кузнечик, если честно. Ага, я понял. Ты тоже знаешь все, да? Да, конечно знаю, да. Да, конечно. Подожди, можно сейчас, подожди? Сейчас, секунду. Блин, я, в общем, дал свое объявление на Авито. Где-то дня четыре назад. И это уже второй пранк надо мной. Ты представляешь, ты второй, ну, типа, ученик с Авито. Ну, ты видел видео? Блин, это просто капец. Ну, не сразу я узнал. Ну, видел, да, рекомендации. Я просто понимаю, что что ты прикалываешься. Обрадовался сначала, что не узнал, потому что обычно сразу кричат, Акстар. Да, да. Блин, ну, короче, я решил такой пранк над пранком сделать. Я понял. Блин, это прикольно. Ладно, это... Блин, на самом деле ты... Да, наверное, скорее всего выложу, если ты не против. Okay, so I'm Pavel. I'm from Russia. Oh, nice. So, uh, so I want to learn a couple of songs to play it for my girlfriend or in company. Um, I'm beginner uh, in at guitar playing. I bought. I just bought it. And uh, we can get started with. You you want to learn. Nothing else matters. Yes, nothing cool. else matter. I I know something. Perfect, yeah, that's that's the story. <laughs> And then, do you know any more after that or no? And nothing okay. more. <laughs> cool, good. Um, I'm gonna send you a page. So, yeah, got you. Okay. So very difficult, I think. That part gets weird, yeah. <laughs> it looks hard, but it's actually really easy, once you get it under your fingers. Three, and then five, five, five. Yeah. The rhythm is a little weird here, so it's gonna start... Okay, can I repeat it? Yes, please. I'm very nor nervous. Nervous, <laughs> because... I understand. Yeah, no worries, no pressure. <laughs> really really good. Oh, I'm very nervous. Wha <laughs> no, oh, what perfect. But well, first of all, that was a great job. You, you have a really good understanding of it already, so that was, that was super. I have been playing for git guitar for one week. Oh, wow, that's yes. that's really good for one week. Nice, man, perfect. If you keep up like this, you're gonna get really good really fast, for sure. Thanks. Посмотри, это беспредел. Это вообще как так можно? Более 75% смотрят мои видео без подписки на канал. Зачем тогда вы смотрите, если не подписаны? Значит, вам не интересно. Если тебе интересно, давай исправим эту ситуацию. Грустно. Грустно. Ну, просто... Можешь поднять настроение, исправим процент. Я покажу в следующем видео, буду очень радостный. Естественно, с преподавателем, известным за фингерчпокинг, я связался с другого номера телефона, с другого скайпа, чтобы он ничего не заподозрил. Поэтому мое появление было неожиданным для него. Здрасте. Здравствуйте. Ну, Кристина, расскажите мне, что побудило вас заняться струнорванием, горлодранием? Ну, ролики на ютубе смотрела, решила... Попробовать, научиться. И гитару сразу нехилую хилую купила, батон себе взяла. Так, ну подскажи мне, предпочтения музыкальные есть какие-нибудь? Ну, хотела бы что-нибудь спокойное, э, красивое. Спокойное, красивое, простая, без аккордов. Вот можно с нее начать, я скажу. Ну, либо перейдем к чему-нибудь посерьезнее. Это если вдруг есть парень, знакомый, кавказец. Можно будет ему лесгинку забахать. Не, Нет. А, или испанец какой-нибудь. Или все-таки спокойный? А фингер можете научить? А, смотрела ролик, да? Можно фингер покингу конечно, но думаю, что вначале лучше подработать над ритмом, над техникой. Потом, конечно, и фингершпокинг, и от отгитарасишь всех ребят во дворе и знакомых, и нормально все. Ну ладно, попробую что-нибудь зажать э, на гитаре. Это первый раз, да, ты? Да, вообще ничего не а, умею. Да. А маникюр покажи на левой руке. Не жалко? Да нет. Да нет. Ладно, я понял. Тогда самое простое. Отсчитай шестой лад на грифе сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Вторую струну снизу найди. Угу. Указательным пальцем зажми правильно. На третью струну на седьмом ладу чуть выше. Угу. Вот так зажми сейчас и держи. Дальше правой рукой, большим пальцем. Начиная с четвертой струны. Вниз просто спускаемся. Четыре, три, два, один. Ну, начинается. Кристина, ты здесь еще? У тебя камера упала, если ты не видишь. Читай, Здравствуйте. Да, ты меня? Здравствуй, привет. Думаю, что меня Ярик так уговаривает. Возьми девочку поучиться. У меня расписание, блин, забито. Возьми, возьму, ну, взял. И опять, а! И опять я попался. Смотрю, девочка играть-то не может. Господи, думаю, ну как же мне с ней? Когда мне с ней заниматься? А. А, Паш, ну может ты ее научишь, чтобы она про фингешпокин говорила. Да, конечно. Это Давай, чтобы проблем. она там. Хорошо. Ну вот. Давай. Спасибо за просмотр. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк. 400 тысяч лайков и будет продолжение. Также не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну и колокольчик два раза кликни, точнее нажми колокольчик, выбери там, получать все уведомления. Все, всех обнял, всех люблю. Пока.